Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и Вечезар. Продолжаем наше повествование о наследии предков. Сегодня мы поговорим об иерархиях. Следует сказать, что источниками, которыми мы пользовались, являются предание Ордена Тамплиеров и тайная книга Иоанна, в которой Христос рассказывает про иерархии всех миров, окружающих наше пространство и в которых мы, люди, пребываем. Вначале мы расскажем об иерархии, которая предваряет мир правия. И эти иерархии находятся на различных путях, которые отличаются друг от друга различными чувствами и количеством измерений. От иерархии измерений находятся до высшего мира правия и которая начинается рядом с нами людьми, находящиеся в иерархии Легов в 16 измерениях. Это те сущности, которые помогают нам в жизни, которые могут быть хранителями нашими. Высшие мира Легов находится мир Орлегов в 256 измерениях. Это уже высшие миры, в которых... Сущности обладают большими количествами чувств, и они владеют большими возможностями по строительству, по различным аспектам жизнедеятельности в различных мирах. Выше мира орлегов находятся миры аранов. Мы о них немножко затронем. Речь в дальнейшем повествовании, когда будет идти речь о войне между мирами неразвитыми и мирами мира света. Выше мира аранов находятся миры сияний, которые большими количествами чувств и в больших количествах измерений пребывают. Дальше следует подчеркнуть, что в тайной книге Иоанна и в преданиях ордена тамплиеров авторы пишут о том, что очень трудно нам, людям, понять, какими чувствами и какими возможностями обладают те сущности, которые пребывают в тех мирах, отличающихся друг от друга количествами измерений. Я их просто перечислю. А если вы хотите более подробно ознакомиться с той работой, с тем трудом, которые в этих мирах осуществлялись, читайте предания Ордена Тамплиеров, опубликованных Тайные книги Иоанна и опубликованных в журнале Дельфис «Предание Ордена Тамплиеров» за 1996 год. А дальше я перечислю те измерения, в которых пребывают выше нас находящиеся сущности. Это мир сияний. Вы видите, в каком количестве измерений они находятся. Мир нирваны, до которой дошел Будда, кстати. Миры начинаний которые всегда трудятся над тем и позволяют всем сущностям во всех мирах побуждение начинаний какого-то строительства или устремления их. Вот это их задача мир на, миров начинаний, чтобы мы как люди и все сущности вокруг нас что-то начинали новое строить, что-то неизведанное. И как говорил академик Капица, что такое наука? Наука – это познание непознанного. А ныне мир развивается у нас по техническому прогрессу. Практически наукой занимаются единицы. Мир духовной силы. Вот сейчас миры духовной силы находятся в наших ближе расположенных мирах, которые помогают нам, людям, преодолеть вот тот отрезок жизненного пути, когда очень сложно нам понять, что вокруг происходит. Мир познания – этот мир Сущности, которые побуждают нас познавать новое, неведомое. И в данном случае школа должна учить детей познанию, к стремлению к познанию. Вот это главная задача – научить детей познавать, трудиться самостоятельно, искать источники. Вот это главная задача школы, на мой взгляд. Далее идет мир гармонии. Все в мире должно быть гармонично, и мы вспомним о том, что измени себя, и изменится мир вокруг тебя. И создание гармоничного красивого пространства вокруг нас, как в духовном, как в энергетическом, так и в физическом плане, является сутью данного мира. Мир духовного света далее идет. Всем понятно, что только дух и свет духовный побуждает нас к душевному и духовному развитию вот это их задача над которой они трудятся и которая дает нам возможность двигаться по духовному пути развития далее идет миры духовного достояния это более высокий мир который олицетворяет свое состояние в том что дух как таковой является основой всех взаимодействий в данном мире Далее выше этого мира идет мир закона. Мы все прекрасно понимаем, что те миры неразвитые, в которых правит сила, требуют определенных ограничений. Вот этим занимается мир закона, те сущности, которые пребывают в мирах закона. Они ограничивают те неразвитые сущности, и в том числе нас, в том, чтобы мы не делали с точки зрения мира плохих деяний. Вот это их суть. Миры созидания выше стоят. Миры созидания – это как раз побуждение и наши мысли, в которых мы хотели бы, чтобы что-то создать более совершенное. И так по спирали от одного состояния к другому миры созидания поддерживают нас в стремлении создать более совершенное пространство. Это их задача. Далее идет мир истины, а мир истины поддерживает нас совесть, потому что, как говорят обычно, у всех своя истина, но, видимо, это так, потому что в людях присутствуют все миры, все представители миров, и они находятся в разном состоянии, и, видимо, у каждой сущности своя истина, но мир истины божественный, он подразумевает, что нет иных толкований, кроме того, что называется совестью или истиной в данном мире. Далее идут миры покровителей. У каждого из нас есть покровитель и Бог-хранитель. Так вот эти миры для всех миров и мирозданий, ниже них находящиеся, их сущности покровительствуют всем тем, кто идет по духовному пути развития. И даже те сущности, которые в определенное время деградируют, тем не менее, они им покровительствуют, потому что никто и никогда не может ограничить волю той сущности, которая может в определенное время деградировать, но тем не менее, осознав свою деградацию, она вновь может вставать на путь духовного развития и двигаться по духовному пути, по золотому пути духовного развития. Следует еще сказать, что в промежуточных мирах существуют миры трех измерений, пяти измерений, миры зеркальных отображений. Если вы вспомните сказку о, об Алисе в «Стране чудес», вы можете вот воочию убедиться, как происходит взаимодействие в данных мирах, когда есть миры меняющихся образов, но каждый мир и каждая сущность, в нем находящаяся в данных мирах, она э, имеет э, путь свой и цель. Например, э, в, миры, в мирах меняющихся образах, это их счастье они получают, когда постоянно меняются образы. И каждый мир и каждая сущность, находящаяся в данном мире, обладают теми устремлениями, которые дают им счастье. Или в меняющихся образах, или в постоянном движении, или в постоянном каком-то недовольстве и так далее. То есть все миры, все а, сущности, находящиеся в них, они присущи тому миру, их чувства, устремления, в котором они находятся. Но все они стремятся к развитию и к постижению более высших миров. И... Таким образом, мы подошли к тому миру, который называется миром праве, Пол сварги небесный занимает мир высших богов. Иерархия высших богов, к мы сейчас приступаем и повествуем вам. В прошлом ролике мы говорили о том и показывали, где пребывают боги и где пребывают сущности в различных измерениях, в сварге великой. А теперь мы поговорим и покажем вам о мире высшей праве, где пребывают высшие боги. И в данном случае мы расскажем, кто они такие и чем они отличаются друг от друга. Дорогие друзья, в предыдущем ролике мы ответили на ваши вопросы, которые вы задавали по предыдущим нашим сюжетам а теперь я прошу вас задавайте вопросы пишите в комментариях мы постараемся на все ваши вопросы ответить вернемся к миру праве высочайший мир праве который населен высшими богами и наш создатель это бог рамха великий следует сказать что в представленной иерархии много богов, неизвестных вам, и не на слуху находящихся, и в ведических преданиях только в тайных книгах хранящихся находятся. Поэтому мы сегодня расскажем о тех, которые вы знаете или слышали что-то об богах этих. О них пишет Рыбаков в своей книге «Язычество древних славян». О них пишет Егор Классен, о них пишет Михаил Ломоносов, о них написано в преданиях Ордена Тамплиеров. И многие историки, которые упоминают тех или иных богов, в той же книге Велеса или в родовых книгах упоминается о богах, и в эпосах и сагах скандинавских упоминается о богах. И мы даем вам общее представление об иерархии которые находятся в высочайшем мире праве и тот который создал наш мир нашу сваргу это рамха великий из которого изошла великая инглия жизнь родящий свет дающая радость в жизни и всем мирам и все миры и измерения были созданы как раз тем светом, которое Инглией называется. И все сущности были, и предки наши, и боги вышние созданы были из Инглии жизнь родящей. Помимо Арамхи Великого, у него были еще и братья, которые вы видите в данной иерархии, которые создавали свои сварги великие. И теперь мы скажем о роде, том вышнем боге, который олицетворяет в себе всех богов он множественный и един в одном лице и деды наши и отцы наши и прадеды наши являются кем родом нашим так вот бог род вбирает в себя всех богов и всех предков наших и породителей и хранителей к которому мы относимся здесь в иерархии вы можете увидеть, что род и его жена Карна. Олицетворение как раз продолжение родов и прародителей богов высших. Род и Карна, видите, стрелочками показано, сколько богов породили, высших богов. И в данном случае мы уже от этих богов проводим, если прямую родословную, то видите Велеса. Это бог-покровитель животного мира и тех людей, которые живут ныне в Западной Европе или в Шотландии. Скотланд – это скотий бог. И во многих лекциях Александра Хиневича он рассказывает о богах-покровителях и высших богах, которые покровительствуют тем или иным народам, территориям обратите внимание высший высший бог покровитель светлых миров славе он является отцом бога сварога и Агламена жена его следует сказать что бог высший это судья богов разрешающие различные споры между богами в том числе и между людьми сын его сварог является хранителем и охранителем миров Яви. И предки наши, которые исповедуют инглиизм, считают его породителем всех наших отцов и дедов, которые мы, старовиры, называем Сварожичами во всех мирах Яви. Супруга Сварога, богиня Лада, покровительница и породительница всех высших богов, Исповедующих инглизм, нежная и заботливая мать всех богов и в том числе мира людей, которым мы поклоняемся как нашей породительнице и охраняющая ту территорию, на которой мы проживаем, растению и тартарию, и все населяющие данную территорию народы Бог Перун. Бог-громовержец в различных эпосах и сказаниях, литовских он называется Перкуносом, у Илинов он называется Зевсом, у нас он называется высший воин, бог-покровитель воинской касты, бог Перун. Он является отцом Тары и Тарха, богов и богини, которые являются Защитниками Великой Тартарии, той земли, которой покровительствуют боги Тара и Тарх или Великая Тартария, Вышний Бог Индра. Это Бог-воин, Он вместе со своим братом Перуном очищает пространство и защищает наши земли от сил тьмы и зла. Он является громовником. Богом воином, который в данное время очищает пространство нашей земли матушки, Его супруга, Мать Сыра Земля, которая также является богиней высших миров, и мы на Матушке Земле ныне пребываем и наслаждаемся той красотой, которую дали нам Боги на матушке сырой земле, учитывая то, что даже. В теперешнее тяжелое время Мать Сыра Земля засорена, но, тем не менее, красота Земли нашей, которая вбирает в себя все миры и всех существ, живущих во Сварге Великой, поражает наше воображение. А теперь мы скажем несколько слов о линии, которая идет от Индры и Матери Сырой Земли, вы можете проследить отдельно по иерархии, что они являются предками тех богов, которые в Скандинавии почитаются и описаны в саге об инглингах или в круге земном в Сноре Стуруссона. Это мы говорим о Винге, Старии и Одине и об их отце Торе. Читайте, очень интересно повествование о том, кто они были и как считали люди, населяющие Скандинавию, себя людьми. А тех людей, которые проживали в Скифии, считали богами. А теперь мы покажем вам ту линию, которая идет от Сварога и связывает эта линия с Христом, потому что он был посладником Божьим в наш мир и который принес любовь. Вы в иерархии видите, как связан был Сварог, с Христом вот по этой линии, и имя у него было Лакбул, а отец его Крокзан. Интересен тот факт, что имена, которые вы видите здесь в иерархии, были получены интуитивно. И имя Лакбул Христос, и имя его отца Крокзан, и имя его деда Скрунзан нам неизвестные. Но вот дали так нам предки, имена их известные, описанные, и дали нам те люди, которые видящие, те имена, которые мы сегодня называем. Теперь я э, вкратце расскажу, что вся эта иерархия богов, естественно, нами труднопознаваемая. Но, например, при наречении вам дают имя Тайное Божественное Неместное, и имя общинное. И если меня при наречении нарекли Вечезаром, собирающим Вече, и богиня-породительница души моей является мать-сыра-земля, то вот эта прямая связь нашей души с породителем является той силой, наполняющей нас духом и светом, и являющейся нашим основным мерилом нашего состояния и основной силой, питающей наше здоровье. И этого никогда не забывайте, что у каждого, у каждого человека есть Бог-породитель души, Бог-охранитель. И из тех измерений, которые мы называли перед Божественной, перед правильной, те Леги и Орлеги являются нашими хранителями на земле и которые доносят нам информацию о том, как мы должны жить чем должны жить и доносит информацию о конах установленных высшим миром праве по которым развивается и служит основой всего мироздания на этом с вами я прощаюсь с вами был вечезар и вести волкон подписывайтесь на наш канал до свидания